Далатнер. Здравствуйте. Мангатовы были защитниками Отечества, храбрыми офицерами русской армии. Старший брат, полковник Батыр Мангатов, командовал 19-м донским казачьим полком. Стал героем Первой мировой войны. Его брат, сотник Николай Мангатов, в октябре 1914 года с казачьим разъездом вырубил германский эскадрон «Бессмертный гусар. Об этом подвиге донцов писали во многих российских газетах того времени. 19-й Донской полк вскоре посетил князь Донзан Тундутов, адъютант Верховного Гломокомандующего Российской армией великого князя Николая Николаевича. Николай погиб позже в одном из боев. Батыр вернулся с фронта в свою станицу Днисовскую Бокшранхн с боевыми наградами. В начале Гражданской войны он был убит красноармейцами. Газета «Донская волна» поместила его портрет и опубликовал некролог. Погиб полковник Батыр Мангатов «Краса и гордость донского казачества». Сотник Царен Джувинов Георгиевский кавалер полного банта, герой Первой мировой войны. Во время ночного налета небольшой группы казаков под его командованием было захвачено в плен 800 австрийцев. А герои Джувинови и его подвиги писали во всех российских газетах того времени. В Гражданскую войну он покинул с женой родину, попал в Болгарию. Там один из его сыновей, Кирилл, окончил университет в Софии и стал известным журналистом. Полковник Азман Андрей Антонович Батыров родился на Дону в казачьей семье. Несколько сроков избирался станичным атаманом станицы Грабевской. 1908-1914 годов. С началом войны под Исаул Батарев по первой мобилизации ушел на фронт. Во время войны он показал себя отважным профессиональным воином, за что был награжден двумя Георгиевскими крестами и медалями, и получил чин полковника. Был в германском плену, откуда бежал в Россию и примкнул к Белому движению. Воевал в составе Корниловских частей и мигрировал в Сирию, где проживал в местечке Банат. Остаток жизни Азман Батыров провел на чужбине. Дочь его, Екатерина Батырова, по мужу Абушинова, была одной из немногочисленных калмычек, окончивших гимназию в станице Великокняжеской, ныне Пролетарск Ростовской области. В 1934-1936 годах она работала воспитательницей колхозного детского сада «Ясли» в станице Грайберской калмыцкого района Ростовской области. Затем переехала в село Шусту Калмыцкая Калмыцкое она умерла в 1947 году во время депортации калмыков в деревню Самарова ханты национального округа. Тепкин Гавриил Рудневич Рождён 1891 года в станице Денивской. Полковник по окончании реального училища поступил в Новочеркесское казачье училище. осенью 1914 года из портупеи юнкеров произведен в чин Харужнева и а, с откомандированием в один из полков действующей армии. Во время Первой мировой войны награжден многими орденами, в том числе орденом Святого Георгия IV степени, золотым оружием, орденом Святого Владимира IV степени. После Октябрьского переворота участвовал в степном походе, а во время борьбы за Дон командовал 80-м джунгарским калмыцким полком. Полковник Гаврил Ирнивич Тепкин, заболев ТИФом, не остался в госпитале в Крыму, а последовал за своим полком, который участвовал в боях в Северной Таврии, нынешний юго-восток Украины. Умер вместе со своей женой от ТИФа в 1920 году и похоронен женой на южной окраине города Мариуполь, на кладбище бывшего села Песчаная. В памяти полковника Тепкина. Спи мирно и тихо, начальник лихой, герой наш народный, зюгарец родной. Ты славный калмык, ты джигит удалой, Ты рано скончался в краине чужой. Ты славой великой покрыт от отцов, И лавры героя стержал у донцов. Мы тихому дону курганы святым, И салу с донцом, всем притоком родным, поклоны твои Наш герой воздадим. Когда к берегам их снова прилетим, Услышишь в могиле ты эхо степное, Несущее славу донского героя За Волгу к Уралу, к вершине Алтая, Тебе долетит и молитва святая.